В городе непризнанных поэтов, сломленных дворцов и падших муз, мрачных площадей, пустых проспектов, каждый на себе несет свою груз. Это тихий город. Люблю. этот тихий город Этот мрачный город, стар и мудр Люди здесь блуждают не спеша В каждом храме есть кусочек чуда Каждый ветхом доме есть душа Этот тихий город я люблю Этот тихий город я люблю Этот город, тучами укрывшись Распластавшись на семи холмах Как атлант могучий, нахренившись, держит небослов на куполах, этот тихий город я люблю, этот тихий город. Этот город покидает Кто-то возвращается назад Кто-то негоду проклинает Кто-то жить под истину в нем рад. Этот тихий город я люблю Этот тихий город, я люблю. Этот тихий город, я люблю. Этот тихий город, я люблю.